Привет, друзья! Это Балалайка, а это приглашение на шестой праздник Балалайки в Пушкина, который состоится 2 февраля в 16 часов по адресу город Пушкино Московской области, улица Некрасова, дом 3. Концерт посвящается народному артисту России Михаилу Рожкову. В концерте принимают участие именитые балалайщики и домристы, в том числе ансамбль японских балалайщиков. Квартет балалайчников «Ситэнна», заслуженные артисты России «Дуэт Биз» Надежда Бурдыкина и Игорь Сенин. Дорогие друзья, приглашаем вас на праздник балалайки Пушкина. Ждем вас, будем рады встрече. До встречи. Лауреаты всероссийских и международных конкурсов, я вас приглашаю. Жду вас на праздник балалайки Пушкина. До встречи. Полный список артистов в описании к этому видео. Весь концерт играет для вас и аккомпанируется листом Оркестр народных инструментов «Струны Руси» Дирижеры Евгений Агеев и Алексей Чугаев. Цена билета 500 рублей. Руководитель проекта Дмитрий Наумов. Ждем вас на концерте! Увидимся! Приходите, будет интересно. Жду вас 2 февраля. До встречи, пока!